Я нахожусь с задней стороны офицерского общежития. Это здание по улице Батальонная 10 называется, но сейчас отдано мирным, гражданским, под жильем. Здесь сформированы разные квартиры, и в одной из них живу я. Напротив этого здания раньше были казармы. Вот одна, она совершенно заросла. Крыша рухнула. Печально, конечно, но жизнь продолжается. Там ребятишки бегают, ползают. В общем, в таком состоянии все это находится. Рядом еще одна казарма. Но та, вот эта дорога. Прямо идет дорога, упирается сейчас. Там находится бак-лаборатория, здание тоже. И оно работает, как бак-лаборатория. По этой дорожке Сюда приезжают, привозят различные анализы со всего города. Ну и мы ходим иногда, машины едут. Сегодня был очень сильный дождь с утра. Вот такие лужи. Ну, под вечер вышло солнышко, и я вышла снять здесь небольшой видеорепортаж. Значит, рядом с, этой, с этим общежитием еще было одно здание. От него сейчас осталась только вот какая-то фигня часть стены она рухнула полностью но она продана кому-то Частник ничего там не делает напротив еще одно как-то тут женщина одна женщина ходила она сказала что это эти три здания были казармами вот сохранилась сохранился столб такой крыльцо выход вот в таком виде сейчас это все находится деревья уже даже и на крыше вон какие повырастали вот это окна одно окно второе там окно виднеется крыши упали но сами здания еще стоят даже с торца какая-то есть надпись сейчас я ее прочитаю а может это был клуб я не знаю Потому что с этой стороны тоже выход с колоннами. И окошко, ну, в таком сталинском стиле, наверное, построено еще. Даже кое-где звезды сохранились. А вот эти небольшие окна свидетельствуют о том, что здесь был либо туалет, либо коридор. Сенки такие, видимо. Потому что здесь-то вот на самом здании большие окна. А... Ну и всякий хлам валяется, само собой. Крыльцо. Одна ступенька, вторая, третья. Еще сохранилось. С торцовой части этого же здания прочитываются с большим трудом буквы КМП. Откуда эти буквы, кто их написал, я, конечно, не могу сказать. Ну вот в таком виде крыша. И здесь раз, два, три, четыре, пять больших окон, и одно маленькое. А вот напротив здесь был памятник. Памятник он и остался, но на такой степени зарос, что сейчас его с трудом можно найти. Но я постараюсь. Вот этот памятник, с трудом узнаваемый среди зарослей. Наши ребятишки сюда бегают играть. Они здесь находят... Бесконечное количество птичьих гнезд. Вот тут и свидетельство их пребывания, юных, молодых. Всякие свидетельства. Так, это памятник, естественно. Он стоял напротив центрального входа, насколько я понимаю. Уже он исписан всеми невозможными и возможными. Вот такой памятник. Сделан на века. Стоит целый и невредимый деревянная стела, вернее обшивка деревянной стелы где-то что-то уже прогнила, но в целом он ничего. И перед ним тут тоже ничего. Поворачиваемся обратно. И здесь просматривается у нас центральный вход был, воинскую часть 68-991, то есть КПП. Ну так не так уж тут и зарослось и разобраться и вникнуть. Так, по правую сторону этого входа Бывшая офицерская столовая Это здание продано в частные руки Здесь находится несколько стеклорезных мастерских Так, вот этот перекресток, здесь дорога на офицерское общежитие Это офицерская столовая И туда пошла солдатская столовая Вот такая аллейка ну, машины тут не ездят, асфальт маломальский сохранился. Конечно, солдатики тут ухаживали. Чувствуется хозяйская рука и бурлящая жизнь когда-то здесь была. Сейчас тут несколько жилых домов обустроено внутри воинской части. Но, как видели вы, ребята, казармы разрушены. Но они тоже проданы в частные руки, просто ими никто не занимается. Так, здесь мы видим здание, на котором сохранилась надпись "Библиотека". Видите? Значит, здесь была библиотека. Хотя по фотографиям я так поняла, что типа магазин что ли был. Но здесь тоже живет семья в этом здании. Половина здания занята семьей, живет семья. Ну вот, пожалуйста, продажа магазина. Кто-то купил здесь магазинчик, хотел сделать, но... но не сделал. И магазина нет. Я лично здесь зимой на лыжах по кругу бегала, когда еще брала себя в руках. И так это солдатская столовая. В таком вот она состоянии находится. Первое крыльцо. Второй этаж. лампа еще сохранилась второе крыльцо несколько лет назад здесь была частная пекарня но потом они отсюда ушли здание стоит пустое все вывезли здесь никого нет повернув от этого крыльца верху в сторону, еще одна идет дорога, я вижу ее. Ну и там гаражи, видимо. Сейчас я пока туда не пойду, а пойду в обратную сторону, вот сюда. Прямой дороги нет здесь, она заросла. Обойти придется. И вот там вдалеке вы видите кран. Сейчас я расскажу, что это означает. Это вторая сторожка, дорожка от столовой, если... Вот она сзади меня, это столовая бывшая. Я поворачиваюсь иду обратно по второй дорожке. Тут, конечно, заросли. Страшно даже заходить. Кстати, когда здесь ушла воинская часть, произошло несколько криминальных случаев, даже с убийством. Поэтому мне даже страшновато ходить в этих зарослях. Хотя раньше я пока не знал ничего этого ходила смело вот такая дорога все течет все меняется природа берет свое вот это бывшая офицерская столовая здание находится в частных руках здесь стеклорезная мастерская спускаемся вниз в сторону кпп вот такие заросли у нас крутые Хочу пройти к учебным корпусам и там, где был плац. Еще Я тут недавно живу в этом военном городке, 4 года. В этом году еще только будет 4 года. Но еще в прошлом году на месте плаца, плац был маломальски узнаваем мы даже сохранен. То есть асфальт не зарос, еще можно было даже на нем маршировать. И наши ребятишки, я в том числе, ходили туда немножко играть. Так, теперь подходим к бывшему штабу. Бывший штаб. Это я по фотографиям узнала. Кое-кто в Майле фотографии вставлял. И я по фотографиям узнала и по комментариям ребят. Узнала, что это был бывший штаб. Сейчас это здание функционирует. Здесь находится. Что бы вы думали, ни за что не догадаетесь. Я думала, здесь раньше было медучреждение для солдат, типа медсанбата. Вот улица батальонная 4, видите надпись. Вот. Здесь находится лечебница для, не побоюсь этого слова, алкоголиков и наркоманов. Общество ⁇ Анонимные наркоманы ⁇ пожалуйста, собрание. И Министерство здравоохранения Пермского края. С торца этого здания была, как вы все знаете, наша любимая или ваша любимая, ну-ка, ну-ка, ну-ка, что правильно, курилка. Я даже догадалась, не зная об этом, что здесь была курилка. Кто-то заботливо, наверное, вашими же руками эти были посажены заботливо, березки и елочки вокруг, квадратиком, сохранились кирпичики или, ну да вот они все лежат таким прямоугольником в центре ничего даже не заросло потому что тут тень хорошая от посаженных вокруг деревьев и это место облюбовали сейчас белочки стена вокруг забор вокруг воинской части сохранился с одной стороны по крайней мере вот с этой стороны там сзади хлебозавод. Если кто знает, был. Сейчас тут и есть хлебозавод. И работает. И в заборе вот появилась дверь. Так, ну и все. Вот здесь вот курилочка была. Такое место затененное. Не Ни травка, ничего не растет. Потому что тень. Так. Ну а это всеми узнаваемый... Учебный корпус. Кстати, поезд идет. И рядом еще один был учебный корпус. Сейчас его не видно за деревьями. Ну-ка, вот, вот видите, за деревьями. Тоже учебный корпус стоит без окон, без дверей. А внутри все загорожено забором строительным. Потому что на месте плаца сейчас строятся три пятиэтажки. А вот этот дом, где учебный корпус был, он заселен, он превращен в квартиры. Довольно-таки неплохой домик со всеми современными удобствами. Там 57 квартир и успешно проживают в нем люди. Вот этот второй учебный корпус, он стоит сейчас пустой. С ним рядом еще одно здание стояло такое же, но оно сейчас разобрано, его нет. Так, А здесь стоит кран. Высокущий, который строит, уже год здесь идет строительство, строят жилые дома на этой территории. КПП, вид со стороны военного городка. Ну, вот, за, четко видится, что здесь была дверь когда-то. Закрытые окна, жалюзи, потому, жалюзи, как ставни называют. Здесь вот крылечко было. Закрыто, потому что здесь сейчас находится учреждение. Внутренних войск Полиции нашей Это Но в переводе на русский язык Означает детская комната милиции Здесь здание Это занято Таким учреждением Захожу со стороны города Так что у нас тут Отделение по делам несовершеннолетних Участковый полиции И другое Вот этот вход со стороны города Сегодня воскресенье, поэтому все закрыто. Так, а это вид в город. Пожалуйста, березки. Кто-то же садил из вас, наверное. И такой заборчик. Это вход. Вот КПП. Это тут какие-то столбики стоят. Видимо, что-то было. Визитная карточка. На ней сейчас расположены всевозможные рекламы но вот ракеты нарисованные здесь еще в советские годы рисунки сохранились как ни странно вот они часть рисуночков сохранилась ну и забор уходит туда кверху к элеватору тут вот элеватор и хлебозавод Сейчас он называется «Хлебный дом», здесь пекут хлеб. Сам-то завод уже не работает, а вот магазин «Хлебный дом» называется, он жив. Недалеко от КПП было какое-то здание, сейчас оно продано, разобрано, и вместо него поставили в прошлом году, уже завершили строительство вот этого здания. Что здесь будет, я не знаю. Ну, вот такой домик тут стоял старенький, теперь стоит домик новенький. И в конце печальный взгляд на спортивную площадку. Сохранились шведские стенки, если вам видно их. Вот, да. И там одна под деревьями еще. вообще не видно, ничего не покрашено, конечно. Сохранились турники и брусья. Сейчас они в траве, но наши ребятишки иногда на них тоже тут зависают. Вот все, что осталось в спортивной площадки. Так, а это вот лицевая часть офицерского общежития. Здесь была детская площадка. Жалкое подобие качели осталось. Столик стоит, потому что в нем вкопаны ноги железные такие. Ну, остовы только от площадки. От песочницы там вот. Ну, в общем, все в таком жалком состоянии. Что хочу сказать, в подвале этого дома офицерского общежития сохранились надписи на стенах. Ну, видимо, солдаты там, служившие, что-то делавшие, хозработы, оставили память о себе. Я как-то заберусь туда и тоже все там сниму. То есть продолжение следует. Кому интересно, задавайте вопросы, Ставьте комментарии, я еще дам ссылочки с YouTube, у меня есть там канал на YouTube.